Еду, еду я на лесопеде, и себе педалями кручу, чу. Еду, еду я на лесопеде, и себе педалями кручу. Жопа едет, ноги не идут. Нет, вернее. Жопа едет, ноги идут, а жопа едет. Жопа едет, а ноги идут. Еду, еду я на лесопеде, И себе педалями кручу. чу чу чу чу чу чу чу чу чу чу чу чу Еду, еду я на лесопеде, И педалями кручу кручу Еду, еду я на лесопеде И вот теперь заторможу а разгонюсь Еще как вскочу куда-нибудь такую яму И дай бог перевернусь Ой, бля, ой, ой. Еду, еду я на лесопеде Еду, еду я на лесопеде На лесопеде еду я и вообще это у меня, <звук> <шу>, блять, <звук> приехали, блять. Ну вообще, бля.